для того, чтобы нам с вами пообщаться да, и создать настроение здоровья и настроение счастья. Да. И я знаю, что вы нейрокоуч, тот человек, который учит думать так, чтобы было настроение, было счастье и было здоровье. В этом, конечно, серьезная провокация, вот легко было бы сразу мыслями лечить все свои состояния, хотя Аристотель да, который гедонизмом занимался, размышляя о мире бытия. Видимо, мы, кстати, нигде не читали, болел он или не болел. Как у вас вот мысли на тот счет, что это провокация, что мысленно можно оставить здоровым и счастливым? Или все-таки в этом есть правда? Ну, я думаю, что в этом есть правда. Мы же можем, если эти мысли построить правильным образом, да? потому что у нас же главный конфликты главное противоречие, то что, а, то, что мы называем своими мыслями, к нашему мозгу, например, имеет очень мало отношения. И здесь а, идея это скорее про то, как построить такие мысли, которые будут понятны мозгу, ну и организму в целом. Потому что угу. в том, что они напрямую не реализуются в здоровье, это даже хорошая часть, потому что а, сколько детей представляли себе, как они заболеют, умрут, и все будут жалеть, и остались живы и здоровы. Да? Это прекрасно. Вот, а потом они встанут и скажут то, -то же, Мариван, Ивановна, то-то же». Вот. Поэтому здесь, с одной стороны, есть провокация, безусловно, это не панацея, но, с другой стороны, вот этот интерфейс между нашими мыслями, нашим мозгом, нашим телом, здоровьем и нашими состояниями, он существует. И ну, вот та идея, которую я вкладываю в понятие нейрокоучинг, она именно в этом интерфейсе, да, во взаимодействии нашего сознания с нашим мозгом как таковым. Uh -huh. Если представить себе весы, и на одну чашу весов положить физическое здоровье, а на другую чашу весов настроение здоровья, uh -huh. вот а что на что в большей мере влияет? Настроение на то, что думать о себе как о здоровом человеке и оставаться здоровым человеком, или быть здоровым человеком, и тогда это будет настроение здорового человека. Я думаю, что в первоначальном будет настроение, потому что а, если мы рассматриваем человека, да, если здоровому человеку показать а, человека в кресле каталки, который, а, у него подвижность ограничена, есть явные физические затруднения, и спросить его, вот насколько он счастлив. А, большинство здоровых людей начинают подозревать а, человека в этом, но ну, в том, что он, наверное, не очень счастлив, да, потому что у него есть серьезные физические ограничения. Но если мы исследуем состояние людей, которые живут с этим, мы обнаруживаем, что они чаще всего настолько же счастливы, насколько счастливы обычные здоровые люди. Потому что это не составляет их главную, ну, главный фокус внимания в их жизни. Они выстраивают жизнь, им тоже нравится есть вкусную еду. Они также переживают про какие-то взаимоотношения и делают это где-то больше, чем переживать про свое состояние. Да, и есть вот эти забавные исследования, по-моему, Соня Любомирский про них пишет, что через полгода после того, как человек, может быть, трагически потерял конечность в аварии, его уровень счастья восстанавливается и уже не зависит от его каких-то физических ограничений. Но при этом, если человек находится в сильном подавленном состоянии и оно становится длительным, долгосрочным, то это, конечно, приводит к длительным последствием для его здоровья как на уровне поведения, так и на уровне внутренних регулирующих органи... механизмов. Максим, спасибо большое. Вы сегодня, не зная того, сделали анонс нашего выступающего на 9 часов. Будет выступать Дмитрий Чешев. Он спортсмен. И он в свое время получил травму спинного мозга, учится ходить, mm -hmm. но при этом он будет нам говорить о том, что для счастья ограничений нет. А я бы хотела обратиться к нашим участникам, как вы уже поняли, разговор будет интересный, и он будет сталкивать то, о чем мы, может быть, вчера еще не думали. Как своими мыслями создать себе здоровую среду и здоровое тело? Как своими мыслями создавать себе настроение здоровья? Поэтому, пожалуйста, сейчас всем тем. Кто еще не готов заниматься спортом, но хотя бы готов начать думать о том, что своими мыслями он может поменять свое физическое здоровье, отправьте, пожалуйста, сообщение. Заходи скорее на форум счастья.р и прямо с сайта вы увидите ту трансляцию, которая будет идти сейчас в эфире. А вот пообщаться со спикером. И позадавать ему вопросы в чате. Макс, готовьтесь, у нас очень пытливые слушатели. Класс. Вы можете, если попадете, на прямую ссылку. А для этого надо зайти в телеграм-канал, вовлекая в культуру счастья, все это причем большими заглавными буквами. Телеграм-канал, вовлекая в культуру счастья, взять ссылку для того, чтобы попасть сюда в Zoom и общаться с нами непосредственно и со спикером. Есть еще один способ, но для этого надо зарегистрироваться на сайте happyforum.ru и пойти по навигации Сделайте хоть что-нибудь для того, чтобы уже сейчас начать менять ваше настроение, здоровье. Максим, эфир ваш, и встретимся через час, чтобы подвести итоги этого эфира. Спасибо, спасибо, Лена. Добрый день, друзья. Добрый день, друзья мои! Я хочу, если вам необходимы какие-то мои контакты, меня зовут Макс Катков, да, вот мои контакты, пожалуйста, сделайте себе скриншот, сфотографируйте этот экран, там есть контакты, через которые можно установить со мной связь, я их покажу еще раз в конце эфира, а пока я их уберу, потому что это будет нас отвлекать, да, если вы сделали таданчик. Пока, пока я их уберу. Потом мы к ним вернемся. Добрый-добрый день. Меня зовут Макс Котков. Я называю себя нейрокоучем. И основная идея того, чем я занимаюсь, для меня лежит вот во взаимодействии того, что мы называем собой, личностью, своим сознанием, да, то, что нам очень понятно, то, что мы очень ценим и как-то переживаем субъективно, с нашим мозгом. И главный конфликт, который существует в современном мире, он э, не между классами, не между какими-то э, внутренними потребностями человека. Да? Но бывает у нас, что я с одной стороны это хочу, с другой не хочу. Для меня главный конфликт выглядит как конфликт между нашей личностью и нашим мозгом. И почему он возникает? Почему я противопоставляю две эти вещи? А, личность, да, я. Когда я хочу чего-то и решаю что-то сделать, у нас есть возможность взять и в ручном режиме строить свою жизнь. И большинство людей пользуются этим режимом чрезвычайно часто. Они строят в ручном режиме свои отношения, свою работу, свою карьеру и так далее. И, к сожалению, это очень дорогостоящая ошибка, потому что построенная в ручном режиме карьера может быть разрушена. Да, то есть люди думают, что они живут в окружающем мире, они строят дом своей мечты, например, и в этом доме своей мечты они обнаруживают, что они, ну, не очень может быть счастливы, а, не всегда счастливы. Почему? Потому что на самом деле то, что мы называем собой, то, что мы называем личностью, живет не в окружающем мире. Мы с вами живем внутри своего мозга, а мозг уже живет в окружающем мире. И когда мы начинаем в ручном режиме делать какие-то, предпринимать какие-то усилия в своей жизни, водить себя в спортзал, есть правильную еду, предпринимать какие-то правильные шаги в отношениях, все это прекрасно, но мы точно знаем, что это ручной режим, то, что мы называем осознанность, то, что мы называем дисциплиной, то, что мы можем назвать силой воли. Это очень исчерпаемый ресурс, и он, к сожалению, заканчивается очень быстро. То есть любой человек может решить и заставить ходить себя несколько недель в спортзал, но потом он не доспит, у него будет аврал на работе, что-то его расстроит, и в какой-то момент он заметит, что он перестал ходить, хотя абонемент куплен. Сколько раз вы себе давали слово, что вы не будете проводить время в чатах, в каких-то социальных сетях, и мы все-таки обнаруживаем себя иногда уставшего в зомби-режиме, каким-то образом уже вошедшего в эти программы. Это делаем не мы. Очевидно, это делает не личность, не сознание, потому что она прекрасно знает, и она решила туда не ходить. Это делает наш мозг. Я думаю, что у вас есть знакомые, которые, может быть, добивались когда-то карьерных успехов или предпринимательских успехов, и потом, когда это разрушилось, не смогли их воспроизвести. Это означает, что они делали это в ручном режиме, и их мозг не был построен правильным образом для того, чтобы воссоздавать эти результаты. Какое это отношение имеет к счастью и к здоровью? Это чрезвычайно важное понимание, чрезвычайно важная перспектива для того, чтобы быть счастливым и здоровым. Потому что наш мозг не создан для того, чтобы быть счастливым на самом деле, но он обладает принципами пластичности. Поэтому, когда я говорю, что мы живем внутри нашего мозга, я веду речь о том, что нам нужно строить наш мозг, как мозг своей мечты, в котором мы сможем жить. И пластичность подразумевает, что мы можем перенастраивать и перезатачивать свой мозг, чему он будет уделять внимание, что он будет считать важным, как он будет действовать. И этот инструмент я называю ну, нейромашиной и состоянием. Там есть два ключевых элемента. Да, что такое нейромашина? Например, если вы сфокусированно читаете какой-то текст, вы можете отбросить все из своего внимания, так что вокруг люди будут разговаривать, шуметь, но вы не будете на это откликаться. При этом, если кто-то назовет ваше имя, то у вас есть часть мозга, которая постоянно слушает ваше имя. Она вас вытащит из, этой погруженной, из этого погруженного состояния. Даже когда мы спим, глубоко и крепко спим, эта часть мозга постоянно продолжает работать, и если вы когда-нибудь будили человека, то вы знаете, что его по имени дозваться гораздо проще, чем какими-то другими словами. Вот что такое нейромашина. Нейромашина – это некий механизм, некая часть мозга, которая заточена и настроена выполнять определенную задачу без участия сознания. Она не тратит на это ресурсов, потому что если вы будете сидеть и слушать и ждать, когда вас позовут, через несколько минут вы неминуемо отвлечетесь, и это перестанет работать. Соответственно, есть простая идея, что некоторые нейромашины могут быть очень полезны для нас. Например, если у нас встроена нейромашина по выбору хорошей еды, у некоторых людей встроена нейромашина заниматься спортом. А у других людей нет какой-то нейромашины. Например, вы решаете заняться биохакингом, и вам необходимо соблюдать определенные правила и принимать а, какие-то препараты. И вы забываете просто принимать биодобавки. Сколько раз в жизни вы забывали витамины и находили бы там эту банку, которую вы не допили? А, это одна часть. Вторая часть – это состояние. Да, у нас в физиологии описывается, что наш мозг, гормональная система и иммунная система – они соединяют, они объединены, и они создают систему, суперсистему регуляций. И на самом деле от нашего настроения, от того, в каком состоянии находишься наш мозг, очень сильно зависит, как работает иммунитет, очень сильно зависит гормональный статус. А для того, чтобы это проиллюстрировать, ну, все знают истории, которые связаны с плацебо, да, когда человек принимает какой-то препарат, пустышку, и выздоравливает. Я слышал огромное количество историй, так как я много с людьми работаю по вопросам здоровья, психологии здоровья. Я слышал, у меня друг в Британии, у него дедушка лежал в больнице и с очень тяжелой формой онкологии. И доктора сказали, что, слушайте, ему остался месяц максимум, бессмысленно его проводить в больнице мы ничем ему здесь не поможем домой давайте мы его отправим домой он хотя бы будет в кругу э, любимых родных людей и они отправили его из сострадания к деду они не сказали ему никаких прогнозов родственники тоже промолчали и каково их было удивление когда дед начал идти на поправку и начал тренироваться Потом, когда несколько месяцев спустя у него состояние сильно улучшилось, они его спросили, слушай, расскажи, а как вот все это произошло? Он говорит, ну слушайте, меня выписали, я лежу дома. Раз меня выписали, значит, мне стало лучше. Людей же выписывают, когда им становится лучше. Он говорит, я решил, раз меня выписали, я не должен быть обузой для моих родных. И он начал тренироваться вставать с кровати, сначала садиться, потом ходить, потом выходить в сад. А родственники, естественно, на него смотрели очень удивленно, а когда он смотрел на них, он думал, хм, они гордятся мной». И он начинал э, еще больше мотивации в этом месте испытывать. Через полгода он был все еще жив, когда его привели к доктору, доктор был очень испуган, он думал, что за ним пришел призрак. И таких историй огромное количество. Наверное, самая удивительная вещь, которая описывает, как... Состояние связано, да, и настроение может быть связано психически с физиологией, это забавные случаи. Знаете, есть такой вид шизофрении, множественные субличности. Может быть вы читали удивительную историю Билли Миллиган или смотрели какой-то из этих фильмов, где внутри одного тела живут как бы разные люди, они переключаются, часто не знают друг о друге. И вот было несколько описано таких ситуаций, когда у человека одна субличность болела сахарным диабетом, инсулин зависимым, ему нужны были постоянные инъекции инсулина, он был от них зависим и мог без них погибнуть. Но другая субличность, когда он переключался и превращался в другого человека, была здорова в этом смысле. И это дает нам совершенно потрясающую, вдохновляющую надежду на то, каким Силами и каким потенциалом обладает наш мозг и наши состояния в том, как они влияют на наше здоровье. Ну и естественно, если мы говорим про счастье, то очевидно, что счастье не находится снаружи. Счастье является состоянием и способом взаимодействия с миром. И является полностью процессом построения мозга. Потому что сейчас я консультирую большое количество людей онлайн. И люди рассказывают, что раньше я чувствовал себя, если я чувствовал себя не очень хорошо, у меня ухудшалось настроение, я мог просто выйти на улицу, пойти гулять, пойти в магазин или встретиться с друзьями в ресторан, и у меня улучшалось настроение. То есть, за счет внешних стимулов человек изменял свое состояние. Теперь многие сидят в самоизоляции и не имеют такого ресурса, и они обнаруживают, что у них нет инструмента для того, чтобы управлять собственными состояниями. Есть самый большой конфликт и самое большое разделение. Это наша личность, наше первое внимание, наша субъективность и наш мозг. Они разговаривают на разных языках и следуют разным принципам. У нас в личности мы можем иметь большое количество идей, у каждого из вас есть десятки идей, как улучшить свое настроение, как улучшить свою жизнь, что нужно делать, которые не реализуются в поведении. Потому что за поведение отвечает наше второе внимание, то, что можем а, в физиологии назвать мозгом. Да, и у мозга есть правила, например, генетический наш мозг не на нашей стороне при выборе правильного и неправильного питания. А генетически наш мозг скорее нацелен на оппортунистическое обжорство, то есть если есть вкусная еда в доступе и легко съесть, он скорее всего будет мотивирован и будет в восторге и будет хотеть съесть ее и скорее всего спровоцирует нас на это. И нужны специфические настроенные нейромашины, которые не дадут нам это сделать и которые уведут наше внимание на более здоровую еду. И, естественно, мы можем пытаться в ручном режиме строить свое здоровье, но если мы не настраиваем свой мозг для того, чтобы он поддерживал состояние здоровья, если мы не строим вот эти особые взаимодействия, особые взаимоотношения и не учимся разговаривать с ним. И что значит разговаривать с ним? Есть такие наивные психологические техники, которые относятся к Например, аффирмации, когда человек просто повторяет про себя, я здоров, я здоров, я здоров. К сожалению, это не работает напрямую, потому что не каждая наша мысль воплощается в нашей физиологии и в нашем поведении. Нам необходимо научиться разговаривать с мозгом на его языке для того, чтобы он слышал нас, понимал нас и действовал в связи а, с нашими просьбами. А, давайте начнем, а, то есть я хотел бы за сегодняшний вот эту нашу встречу, очень коротко создать такую крупными мазками идею того, а что такое настроение здоровья. Ведь у нас а, есть некая интуитивная догадка о том, что люди, которые чувствуют себя хорошо, люди, которые находятся в правильном состоянии, скорее всего, а, лучше, реже сталкиваются с заболеваниями, либо быстрее восстанавливаются. Может быть, вы знаете людей, которые восстановились от так называемых неизлечимых или сложных заболеваний, да, и они часто характеризуются каким-то особым внутренним настроем. Так вот, из чего это настроение может состоять, что должна знать наша личность, и что она должна сказать нашему мозгу для того, чтобы мозг настроил нас на это состояние? Смотрите, в первую очередь нам необходимо решить, а что такое здоровье? Потому что когда-то несколько наверное, лет десять назад, когда я начинал собирать свой первый семинар про здоровье, потому что у меня было много индивидуальных клиентов, и я хотел поделиться, потому что вопросы были очень похожие друг на друга. Я решил, что я сейчас начну с определения здоровья. И я, естественно, пошел на сайт Всемирной организации здравоохранения, потому что кто может лучше них знать и решать, что такое здоровье. И вы не поверите, у них нет определения здоровья. В западной медицине отсутствует определение здоровья оно звучит, то, что нам предлагает ВОЗ, звучит крайне наивно. Это состояние общего благополучия человека. То есть, по большому счету, да, если мы возьмем слоган фирмы Intel, который говорит, мы можем создать все, что мы можем вообразить, вот в этом является, это является первой фундаментальной проблемой в настроении здоровья. То, что мы очень легко можем представить себе болезнь или симптом какой-то, например, если сейчас, очень часто я слышу от людей, которые вынуждены ходить по улице и бывать в общественных местах, что у них, когда рядом оказываются люди, напрягается горло или першит в горле. Я помню, когда у нас был кожно-венерическое заболевание, цикл «Часть однокурсниц» моих носили перчатки на протяжении нескольких месяцев, потому что у них было ощущение, что все чешется и что все вокруг заражено. Да, то есть в этом смысле нам гораздо проще представить какой-то неприятный симптом И, к сожалению, этот симптом можно, если делать это систематически Это не просто воображение, это не просто психический феномен Он вызывает напряжение, он изменяет комфорт, он снижает качество жизни Но как представить себе здоровье? Да, я могу представить себе головную боль или какие-то ограничения Но в большинстве случаев я не знаю, что такое здоровье и первое, что я приглашаю вас сделать, если с практической точки зрения думать о вашем здоровье, начните составлять свое собственное определение здоровья. Дайте себе ответ на вопрос, как я узнаю, что я здоров. В этом смысле вам может помочь э, очень сильно, да, потому что э, если мы даем негативное определение, что такое негативное определение? Если мы говорим через отсутствие, это когда нет болезней, например. Или когда нет дискомфортных ощущений. Но на самом деле это неправда, потому что если человек здоров, и он перележал на солнце, у него может быть болезненное ощущение в коже. Если он занимался в спортзале, у него могут быть ощущения в мышцах. Если он не выпил достаточное количество воды, у него может болеть голова. Становится ли это нездоровьем? Ведь взаимоотношение здоровья и симптомов, оно очень странное. Да? Нам так, если не подумать, то кажется, что если нет симптомов, значит человек здоров. Но! На самом деле, мы иногда видим людей, у которых нет симптомов, которые не выглядят для нас здоровыми. С другой стороны, если человек здоров и он, например, просто сильно простудился или подхватил грипп, он может продолжать быть здоровым, переживая какое-то состояние заболевания. То есть, на самом деле, если мы берем определение, то болезни и здоровье лежат на разных логических уровнях. Для тех, кто знает эту систему логических уровней. Да? И начните отвечать себе на вопрос, как я знаю, что я здоров? Потому что мы знаем здоровье, когда мы его утрачиваем. И это очень странно. И мы, если мы не знаем, что такое здоровье, у нас нет внутреннего, субъективного и внешнеобъективного а, определения для здоровья, то мы не знаем, куда стремиться, мы не можем поставить его как цель. Ведь наш мозг в основном это машина для планирования но мы не можем запланировать что-то, куда мы не знаем идти. И попытки убежать от нездоровья не приводят нас к здоровью совершенно автоматически, абсолютно точно. Да? И в этом вам может помочь упражнение. Я предлагаю взять практику. Для этого можно взять мобильный телефон или пикающие часы. Есть программы, которые напоминают, можно просто записать себе в календарь. И несколько раз в течение дня, когда прозвучит сигнал, вы просто ответьте себе на вопрос, какие ощущения в моем теле говорят мне сейчас о том, что я здоров? Это очень важное а, упражнение, и оно тем важнее, чем сложнее ситуация. Потому что а, когда человек становится, да, у него, например, проявляется какая-то симптоматика или у него есть какое-то заболевание, при этом ему очень сильно увлекает внимание эта симптоматика, если человека там жар или какие-то болезненные ощущения, они фокусируют мозг, а, говорят, что в мозге нейрологически в пять раз больше нейронов, которые обсчитывают дискомфортные ощущения, чем тех, которые обсчитывают приятные ощущения. И здесь наша задача состоит в том, чтобы искать, что является проявлениями здоровья во мне в любой ситуации, если я здоров тем более, если я болен, потому что э, очень важная штука состоит в том, что в планировании здоровья нам нельзя планировать, что все будет хорошо, не будет никаких симптомов. Частью этого плана является то, как мы будем реагировать на симптомы. Например, э, сейчас люди, многие переживают по поводу сложившейся ситуации, и они боятся, и они планируют чувствовать себя плохо. На самом деле, когда они думают, если вдруг у меня появятся эти симптомы, я заражусь, я буду чувствовать себя плохо, я буду переживать. И это очень глупо, потому что когда симптомы появятся, кроме симптомов, у них возникнет эмоция, которую они запланировали. Я наблюдал... За этим на людях, которые боятся выступать публично. Они практикуют, они специально тренируются, бояться выступать. Потому что когда им говоришь ты сейчас будешь выступать, он представляет себе, как он будет делать это плохо, как другие люди будут смотреть на него укоризненно, задавать ему сложные вопросы, как он все забудет. И они начинают представлять себе, в каком паршивом состоянии они будут это делать. Это называется ментальная тренировка. И многие люди в отношении здоровья делают негативную а, ментальную тренировку. Они представляют себе, как они испугаются и как они расстроятся, если произойдет что-то с их здоровьем. Вместо того, чтобы представить себе другое состояние. Итак, что такое состояние? Да? Это некий наш настрой, это некий режим работы нашего мозга и тела, и нашего сознания, который позволяет справляться с ситуацией. И штука состоит в том, что если я, представьте себе на примере вождения автомобиля, если я еду по трассе, и это широкая освещенная трасса с прекрасным покрытием, я за рулем хорошего автомобиля, светит солнце, все здорово, нет машин практически, я могу ехать и время от времени просто поглядывать на зеркала, я могу отвлекаться, петь песню, разговаривать с кем-то по телефону, и скорее всего все будет в порядке. То есть я могу попустительствовать себе в качестве состояния и в качестве внимания, которое у меня есть во время этого вождения. Но если я еду из большого города в пятницу вечером в темноте и льет дождь, и все рвутся из города, и огромное количество пробок, все нервные, все перестраиваются. В этой ситуации я не могу позволить себе снижать качество собственного внимания и собственное состояние попустительствовать, потому что это мгновенно будет стоить мне а, расплаты. Это ошибка, за которую придется платить. И здесь очень простое, контринтуитивное правило, с которым эмоционально а, очень сложно согласиться. Большинство людей считает, что когда ситуация плохая, нужно чувствовать себя плохо. И можно позволить себе быть в более паршивых состояниях, чем обычно. Хотя на самом деле все наоборот. Чем сложнее ситуация, с которой я сталкиваюсь, тем выше требование к качеству моего состояния. То есть, когда я на переговорах сталкиваюсь со сложным противником или на корте теннисном, я понимаю, что мне нужно мобилизоваться, мне нужно с ним иметь возможность как-то справиться, мне нужно больше моих ресурсов. С ситуацией мы так не думаем. И это одна из самых больших ошибок с точки зрения настроения, которое есть. И очень важно, с одной стороны, мы можем планировать, что все будет хорошо. Но смотрите, оптимизм ⁇ это не опять же оптимизм, это слово, которое вот этой иллюзией, что мы живем в окружающем мире, было разрушено. Потому что изражено, потому что э, люди думают, что оптимизм ⁇ это когда они думают, что все будет хорошо в окружающем мире. Но окружающий мир сложный, неопределенный, и он постоянно подбрасывает нам и продолжает, и будет продолжать подбрасывать приятные, неприятные, сложные, просто неожиданные ситуации. Настоящий оптимизм состоит не в том, что мы надеемся, что в окружающем мире все будет хорошо. Это требование, это наивность, но не оптимизм. Оптимизм, истинный оптимизм, это когда я понимаю, что я отвечаю за качество своего состояния и я отвечаю за качество своего настроения. И чем сложнее будет ситуация, тем больше я буду отвечать. И тем лучше будет качество моего состояния, тем лучше я буду себя чувствовать, и внимательнее я буду. Один мой учитель научил меня. Он работал в разведке, и я спросил его говорю, какое самое главное правило которому вот стоило бы научиться в жизни. И он говорит очень простая вещь: мы с тобой сидим, разговариваем. Ты время от времени отвлекаешься, иногда ты позволяешь себе какие-то переживания, невнимательности и так далее. Он говорит, если я достану пистолет и положу между нами, в этот момент ты, как любитель, напряжешься, и ты будешь переживать, потеть, и будешь допускать больше ошибок. Я, как профессионал, который сталкивался с этой ситуацией, расслаблюсь и сосредоточусь, потому что когда на столе ствол, нельзя позволить себе ä, попустительствовать себе в состояниях. Профессионал в трудной ситуации расслабляется и фокусируется. Любитель напрягается и начинает суетиться. И для меня это стало базовым правилом в отношении разных ситуаций. В частности, ситуации со здоровьем. Когда мы сталкиваемся со сложными ситуациями со здоровьем, это не время для переживаний. Это время для того, чтобы сфокусироваться и настраиваться, и быть более аккуратным, а не менее аккуратным в своих состояниях. Uh, это ключевое правило. И uh, то, что я приглашаю вас сделать в смысле состояния, вам нужно улучшать качество своего состояния и планировать, что если вдруг вы столкнетесь с какой-то сложной ситуацией со здоровьем, нам необходимо планировать более сфокусированное, более сосредоточенное состояние, более спортивное состояние. Да? Потому что люди uh, сдаются, люди устают. И здесь идея очень важная. Нам нужно разграничить, что как бы плохо не чувствовало себя мое тело, я могу трактовать это и реагировать на это а, совершенно по-разному. Я могу сказать, хорошо, я сейчас слаб. Это означает, что мне нужно быть аккуратней а, с назначениями, с правилами. А, например, во время пневмонии человек чувствует себя очень слабым. Я переболел пневмониями раз в восемь за жизнь а, в юности и детстве. И во время пневмонии лень что-либо делать, но скорость выздоровления очень сильно зависит от того, делаю я гимнастику или нет, а, дыхательную гимнастику, если у меня движение крови, если у меня движение лимфы, если у меня движение воздуха. И а, чем хуже я себя чувствую, тем аккуратнее мне нужно быть с этим, а, да, тем точнее мне нужно делать эту гимнастику чаще, и быть внимательней, потому что если я просто простудился, то я выздоровею сам по себе Они просто так не выздоравливают, необходимы правильные действия. И настроение очень сильно влияет на на самом деле на эти изменения, и мы все знаем про плацебо эффект, например, да? когда человек ожидает улучшений и эти улучшения происходят. И здесь очень важно, чтобы это ожидание было очень правильным. Потому что некоторые люди в смысле здоровья, так как у нас нет определения здоровья, у нас это превращается в волшебство, которое лежит за пределами нашего контроля. И это превращается из настроения и эффективных действий в некие ожидания в будущем. И когда я занимаюсь людьми, большинство людей, которые, когда они берут бизнес или какие-то личные ситуации, они строят план, они знают, куда они хотят прийти. И они начинают думать, что им нужно сделать для того, чтобы туда прийти. Какие их действия, с кем нужно договориться, чему научиться. И они строят максимально подробные планы. Относительно здоровья большинство людей не строит таких планов. Относительно здоровья у большинства людей есть текущее состояние. Если с ним все в порядке, то есть надежда, что оно всегда будет таким. И любые изменения являются крушением надежд и вызывают очень неприятные чувства и к этому мы вернемся чуть позже, как быть с этими неприятными чувствами, потому что неприятные чувства, и эмоции сильно снижают э, иммунитет. Например, страх – это одна из эмоций, которая очень сильно снижает иммунитет. И с точки зрения э, западной медицины да, она выжигает э, стрессовый ответ очень сильно, э, и с точки зрения разных медицин, например, китайской классической медицины. Ну, э, да, то есть если человек чувствует себя хорошо и надеется, что с ним все будет хорошо – то надежда может такая надежда может быть разочарованием и убить. Если вы читали э, книги Виктора Франкла «Психолог в концлагере. Человек в поисках смысла». Он описывает, как э, он прошел Вторую мировую войну, находясь в концлагере. И один из ключевых элементов, который для меня имеет большое значение в этих книгах, это роль надежды. Большинство людей надеялись, что их освободят. И они ставили себе внутренне э, комфортные какие-то сроки – 1 сентября, Новый год, Рождество, какие-то значимые даты. И когда э, их не освобождали к этому моменту, их надежда рушилась, потому что она была во внешнем мире. Это надежда, которая убивает. Если человек планирует свое здоровье с точки зрения надежды внешнего мира, что да, все будет хорошо, это убивает его, и мы знаем, что позитивная психология в этом смысле работает очень плохо, когда люди думают, что все будет хорошо. Чаще всего это путь к разочарованиям и депрессиям, потому что в жизни есть, опять же, множество сюрпризов. Есть другой тип надежды, надежда, которая драйвит, которая толкает человека вперед. Это надежда активная, когда мы понимаем, что «я могу сделать вещи лучше», и эти люди вкладывали в эту деятельную надежду в концлагерях. Их идея была прожить сегодняшний день, прожить его настолько, насколько возможно хорошо в этих условиях. И это одна ситуация, да, со мной все хорошо, и я планирую. А вторая ситуация, с которой в смысле планирования ожиданий мы и того, как люди думают о здоровье, мы сталкиваемся, это когда у человека есть некое состояние здоровья на хронические какие-то заболевания, например, там, боли в спине или какие-то другие затруднения. И он к ним привыкает, и он дальше представляет себе, что когда-нибудь произойдет что-то другое, и он выздоровеет. И там есть вот этот вот процесс исцеления, он как бы такой волшебная трансформация. То есть, еще раз, да, люди, которые строят во взаимоотношениях, бизнесе, собственном обучении пошаговые планы, рассматривают, что я буду делать, если я столкнусь с этим затруднением, если мне здесь не дадут денег, как я выберусь из этой ситуации, если я не получу эти документы, как я могу э, по-другому решить эту ситуацию. Они строят альтернативные планы. В смысле здоровья они рисуют два маленьких видеоролика. Один – текущее состояние, и он, если вы смотрели э, дом странных детей мисс Перегрин, там была такая женщина, которая для своих э, питомцев, детей, создала время, она создала временную петлю, в которой они жили. Это был хороший день, в который был зациклен и каждый день повторялся. И вот здесь такая же штука, но плохая, да то есть у человека болит спина, и он а, видит маленький ролик все время, как у него болит спина с ощущениями. И другой ролик, который не связан друг с другом, и тот ролик, а, который, собственно, показывает, что все в порядке, теперь спина не болит. И между ними нет никакой связи, нет этих планов и шагов, как они связаны. Но мы знаем, что выздоровление в любом случае, будь то грипп, будь то какие-то другие более тяжелые, сложные состояния, происходит постепенно. Да? Каждый из нас, кто болел, мы знаем, что есть момент, когда мы чувствуем себя все еще не очень хорошо, но начинаем двигаться в направлении выздоровления, и есть это ощущение выздоровления. Марина Кулакова пишет, дайте, пожалуйста, свое определение здоровья. Марина, я специфически не делаю этого, потому что я считаю, что, э, да, у нас есть... Это э, очень важная составляющей здоровья является то, что она относится не только к объективным показателям, но и к субъективным показателям. Я приглашаю вас найти свое определение здоровья, которое лично для вас будет не просто… Это... Да, когда я говорю определение, я не имею в виду набор слов, которые вы могли бы записать в словаре и которые ничего не будут значить. А, я имею в виду именно то, как вы определяете для себя, я здоров или не здоров, и как вы соотноситесь с этим качеством состояния а, здоровья, как лично в вашем теле оно проявляется. Может быть, для вас это будет то, что вы легко просыпаетесь с утра. И быстро переходите из сонного состояния в бодрое состояние. Может быть, это для вас связано с тем, что вы способны реализовать ту цель и те, ну не знаю, миссию, да, какие-то высокие вещи, которые вы для себя ставите? Ведь если мы ставим здоровье как самоцель, это не самое интересное. И чаще всего люди, вот это вот термин в так называемых неизлечимых заболеваниях когда ремиссия, да, можно сказать, что надо ну, поспекулировать или поэтически подойти, что это когда у человека появляется, снова приобретается некая миссия, то есть э, очень часто люди выздоравливают и их здоровье становится лучше, когда они видят и понимают внутри себя и в них рождается этот драйв, для чего им это нужно, э, когда они вспоминают, что они хотят сделать, э, да, поэтому Здесь можно сказать, что здоровье в каком-то смысле является ресурсом. И ресурс очень трудно зарабатывать и приобретать, если мы делаем это просто ради накопления. Но если у нас есть какая-то цель, мы очень часто можем приобрести его гораздо проще и гораздо легче. Поэтому да, ну вот из этих маленьких оговорок вы можете примерно представить себе то пространство, как я себе представляю здоровье, например, относительно себя. И, и здесь очень важная штука состоит в том, чтобы представить себе фильм, а, длительный фильм, в котором есть маленькие детали и маленькие улучшения, потому что мне посчастливилось учиться у а, нескольких людей, которые изучали феномен спонтанных исцелений. Знаете, да, есть такой термин «спонтанное исцеление», как будто ну, его врачи придумали, поэтому очевидно, что оно такое, типа, неконтролируемое, и оно их бесит, потому что оно не укладывается в общие рамки. А, вот, и... Их был, им было очень интересно, они общались и делали глубокие интервью с людьми, у которых произошли эти спонтанные исцеления, которые освободились от очень сложных состояний. И там было ряд элементов, которых всех объединял, потому что все, все очень по-разному да, как-то выздоравливают, но ключевым элементом, который реже всего встречается в человеческих существах, насколько я вижу, с точки зрения мыслительных процессов, с точки зрения того, как мы можем построить свой мозг и что нам нужно изменить в своем состоянии, это ответ на вопрос, какие мельчайшие улучшения я заметил сегодня. Он, он чрезвычайно важен для ускоренного обучения, для любых прогрессов и улучшений, которые мы можем взять, ну вот коучинг в любом направлении, но со здоровьем это просто эссенция. А, да, когда вы можете сфокусировать свое внимание и ответить себе на вопрос, что, какие минимальные улучшения сегодня есть в моем состоянии? И ведь здесь совершенно не важно болеть до того, как вы начнете задавать себе эти вопросы и отвечать на них, и приучать свой а, мозг. Потому что пожарных не учат на пожарах, их не загоняют, говорят, о, там горит здание, давайте мы вас потренируем как раз. Да, их начинают все-таки на учебных площадках учить, и, конечно, лучше всего тренировать настроение здоровье, его взаимоотношения со счастьем. Когда вы чувствуете себя хорошо достаточно, когда у вас все еще в порядке, так, чтобы у вас был ресурс натренировать этот э, трюк, замечать улучшение. Потому что я, например, видел женщину совершенно фантастической истории, когда она однажды проснулась и обнаружила, что у нее какое-то напряжение заклинило правый тразобедренный сустав. А он так устроен, что у многих людей его клинит периодически. Там нужна помощь какого-нибудь тестиопата или... Нужно сделать какую-то практику для того, чтобы его расслабить Но ее как-то это впечатлило И она завела себе дневник И стала писать каждый день, какие у нее неприятные ощущения есть в теле И потом постепенно, когда она натренировалась Она стала писать, какие ограничения у нее появились в движениях, в ощущениях, вообще в жизни И по большому счету она завела себе дневник инвалидности За три года она получила группу, наблюдая за собой таким образом когда она пришла к моей жене на консультацию, Аня смеялась просто до слез, говорит, я первый раз вижу, чтобы человек так систематически делал себе плохо. Она говорит, давайте начнем ваше излечение с простого трюка. Так, говорит, какого? Она говорит, у вас дневник с собой? Она говорит, да, я никуда не выхожу без него. Она уговорила ее сжечь его, как только они сожгли этот дневник, ей уже стало лучше. Это такое самоколдовство, да? но нам нужен дневник выздоровления, дневник укрепления нашего здоровья. Очевидно, что здоровье — это не просто какой-то набор ощущений, да? это способ строить отношения с окружающим миром и откликаться на них. И что нам нужно здесь сказать? Что многие симптомы, например, являются показателями здоровья, а не нездоровья. Потому что если у человека нет симптомов, это очень часто как раз момент, который может привести к реальному заболеванию. Да? И очень важно для себя переопределить и настроение взаимодействие с симптомами. Оно такое, что можно рассматривать симптомы. Знаете, у меня одна хорошая моя знакомая, доктор антропологических наук, она жила в однажды в племени, делала исследования, изучала культуры, и мы знаем, что во многих племенах не встречаются такие заболевания, которые часто встречаются в больших городах в таком цивилизованном мире. И она подружилась, она с ними прошла посвящение, выучила их язык, ну, в общем, она там провела какое-то количество лет, и она говорит, однажды мы сидели с шаманом разговаривали, и он говорит, я никак не могу понять, чем вы так сильно отличаетесь от нас, белые люди. И она говорит, да это очень просто. Мы можем думать одно, чувствовать другое, говорить третье, а делать четвертое. И шаман был в замешательстве, он просто вообще не понял, что она ему сказала. А, они разошлись, она легла спать, и он говорит, я ночью слышу крик, Джуди, вставай! И она говорит, я, завернувшись в одеяло, выхожу к нему из своего домика, и он говорит, слушай, я понял, о чем ты говоришь, так делать нельзя, ты же болеть будешь. Вот одна из вещей, да, ключевым конфликтом является... Наша неспособность установить контакт между первым вниманием нашей личностью и вторым вниманием нашим мозгом. Например, на уровне эмоций. Например, на уровне чувств. Ведь одна из больших составляющих нашей жизни – это чувства, эмоции, которые наш мозг создает. И как он их создает? Он их создает очень просто. Да, если он строит планы. И если план совпадает, то есть то, что было запланировано и реальность достаточно близкие и совпадают, мы испытываем позитивные чувства так или иначе, нам комфортно от этого. Даже если ситуация плохая, мы понимаем, о, я это планировал, я так и знал, что это произойдет, и мы любим очень это делать. Да? Если ситуация сильно не совпадает, то мы испытываем негативные чувства. То есть на самом деле эмоциональные переживания и чувства, которое рождает наш мозг и проецирует в наше тело, это не, не реакция на окружающий мир, это реакция сравнения нашего плана с окружающим миром. И это очень важное знание, потому что дальше нам необходимо понять, что есть разные сферы, в которых нужно действовать по-разному, потому что психологи начинают рассказывать забавные вещи про чувства, они говорят «надо выражать чувства» или, или они будут подавлены и психосоматизируются, они нас ставят в такую полярность что либо надо выплеснуть наружу, либо это как-то будет нам вредно. Но это не совсем правда, да? то есть это такая а, а, обман. С одной стороны, если мы чувства подавляем, то да, это нехорошо, это правда может сильно повлиять на наше здоровье, это может, а, потому что, что такое чувство, еще раз, наша амигдала, у нас есть часть мозга, которая занимается сравнениями, план, окружающая реальность. И когда она видит нестыковки, она дает сознанию сообщение. Она отправляет сообщение и говорит, там что-то не так. В виде, например, страха. И что делает сознание в этот момент? Нам не нравится чувствовать страх. Мы чувствуем себя трусами, это дискомфортно, это вообще, ну и так далее. И мы стараемся отвлечь свое внимание на что-то другое. Что вынуждено делать Амигдала, как наш хороший друг и слуга? Она вынуждена, так как эмоция имеет сторожевую функцию, она вынуждена увеличивать ее сигналы и интенсивность. И превращать ее в какие-то другие, более мощные сигналы. Это и есть идея подавления, да, когда мы избегаем этой эмоции и она начинает звучать громче, громче, громче и создает проблемы, в частности, в виде каких-то напряжений или э, неприятных изменений здоровья. С другой стороны, теперь, э, что нам с этим можно сделать? Если я эту эмоцию выражу, например, я там накричу на кого-то или расскажу кому-то, как мне, мне будет проще, мне будет э, легче. А, потому что я ее выразил в поведении, но это не всегда является правильным действием, потому что в нашей жизни есть три простых категории и относительно здоровья нам тоже необходимо понимать эти категории. Есть категория того, что является данностью и нам нужно к этому привыкнуть. Например, большинство людей не летает и большинство людей привыкли к этому, да, то есть это так. И с этим все в порядке, я просто знаю, что это так и исхожу из того, что я не летаю. Поэтому, когда я не летаю, я чувствую себя совершенно нормально. И Амигдала про это дело говорит, да, так-так, устроена история, все спокойно. Вторая категория – это поиски. Когда мы можем из нескольких вариантов выбирать, и мы выбираем то, что нам нравится, ну вот, стоит несколько блюд на шведском столе, и мы выбираем и говорим, хорошо, вот, вот это. И тогда мы радуемся, что вот это было лучшее из того, что существует. Третий вариант – это творчество, это сферы, в которых я могу делать. То есть, если я в отеле перед шведским столом, я не могу сделать. А если я дома на кухне, и у меня есть возможность купить продукты, я могу приготовить ровно то, что я хочу. А, да, и в этом случае. Очень важная история, потому что если я представляю себе, как я хочу что-то сделать, нарисовать картину, написать текст, приготовить еду, сделать свое выступление, у меня есть точный внутренний план. И если реальность не совпадает с ним, я испытываю дискомфорт, амигдала говорит, эй, ты делал неправильно. И это очень важный дискомфорт, потому что он мне говорит, в следующий раз нужно приложить больше усилий, мне нужно научиться чему-то, быть внимательнее и так далее. Но если мы не делаем эту сортировку, особенно со здоровьем, если мы не думаем, что в моем здоровье является частью, в которой я занимаюсь творчеством, в которой я отвечаю за результаты, то мы не знаем, да, что я выбираю. Например, мы можем выбирать препараты или доктора, или э, там, клинику, в которую мы обращаемся. В частности, э, какие-то варианты лечения нам предлагают. Да? Мы из нескольких опций выбираем, мы их не создаем пока не умеем делать препараты лично для себя. Есть какие-то вещи, к которым нужно привыкнуть, да, это вот устроено так. И очень важная штука состоит в том, чтобы рассортировать и разложить какие-то элементы, потому что если я беру и говорю, например, я плохо себя чувствую, к этому надо просто теперь привыкнуть, это вот всегда так, у меня снижена подвижность, то я буду поддерживать эту сниженную подвижность. Если человек, да, вот как тот, кто будет выступать в 21 час, учится ходить, это значит, что он выбрал эту часть своего здоровья и своего настроения как творчество. И вот это настроение творчества, что я буду учиться ходить, я буду снова учиться делать что-то. Одна из потрясающих вещей, которые я слышал в своей жизни, мне сказала женщина, ей уже за 70, несколько лет назад, у нее трагически погиб ее единственный сын. Я спрашиваю, как вы? Она говорит, знаешь, я очень страдала, и в какой-то момент я решила, что все не имеет смысла, но потом я решила, что все-таки имеет смысл. Я жива, и я решила, что я буду учиться быть счастливой. И вот эта формулировка является абсолютно бесценной. Я буду учиться быть счастливой. Потому что нет такого момента, когда нам надо перестать учиться быть счастливыми. Но я бы расширил ее в рамках нашей с вами беседы еще до... Того, что а, я решил, что я буду учиться быть более здоровым. И здесь есть огромное количество элементов, из которых это будет состоять. Но если у меня нет определения, то я не знаю, как этому учиться. Поэтому первым элементом является определение и ответ на вопрос, что в моем теле, говорит мне о том, что я здоров. Это реальная практика. Если вы ее попробуете, то я вам обещаю, вы захотите мне написать о том, насколько лучше вы себя чувствуете уже через несколько дней, и это очень важно. Да? Вторая штука. Вот эти чувства. Итак, если у меня есть неприятное эмоциональное состояние, если оно касается того, что я решил, это творчество и это я делаю, и я сделаю так, как я решил что там негативные чувства, чрезвычайно цены, они должны мотивировать меня к тому, чтобы сделать лучше. Если это сфера выбора, то это означает, мне нужно выбрать что-то другое, да, тоже нужно изменить поведение. Если это сфера а, того, где я решил, что к этому нужно привыкать, это означает, что мои ожидания здесь были неправильны и нужно менять свои ожидания. Это чрезвычайно, чрезвычайно важная сортировка. Что еще нам нужно сделать? С чувствами. Если вдруг у вас есть чрезвычайная склонность, да, почему еще чувства и сильные эмоциональные переживания могут быть вредны для здоровья и могут его разрушать? Если мы не умеем с ними справляться, чаще всего влияние будет таким. Вы знаете, например, стресс? Стресс – это отклик организма на то, что происходит в окружающем мире. Да? Это специальная такая ответная реакция. И Институт здоровья США до пандемии говорил, что 90-85-90% всех обращений пациентов к докторам связаны с последствиями стресса. Было. То есть получается, что большая часть всех изменений в состоянии здоровья вообще была связана со стрессом в современном обществе. Теперь, внимание, есть исследования, которые проводились сначала на крысах, потом на более крупных млекопитающих, и которые показывают забавную штуку, что если животное испытывает стресс в состоянии бодрствования, и справляется с ним, и стресс не влияет на качество его сна, это приводит к тому, что его здоровье не изменяется. То есть, если стресс животное переживает в состоянии бодрствования и сон не затронут, он хорошо, глубоко, крепко спит, у него есть все фазы, то здоровье сохраняется. То есть, получается, что стресс влияет на млекопитающих, на здоровье млекопитающих только за счет нарушения сна. И это фантастически важная информация, потому что качество сна является фундаментом для здоровье, да, это фактически, ну вот, если вы представите себе компьютерную игру, в которой там есть какой-то персонаж, вот если там есть какое-то такое специальное пространство, куда он может зайти, и там он становится умнее, сильнее у него восстанавливается здоровье, деньги накапливаются, вот это сон для человека. И это фантастически важное событие в жизни каждого из нас то, насколько глубоко, крепко и качественно мы спим, потому что именно в течение сна наш мозг переключается с внешних стимулов. А, да, есть потрясающая теория, висцеральная теория сна, которая говорит, что мозг отключается от зрения и слуха, и те же самые мощные области мозга, которые обсчитывают картинку в норме, начинают регулировать здоровье органов, в частности, настраивать иммунитет. И здесь очень важно, что э, качество сна, то есть, даже если мы спим 8 часов, это не означает, что мы выспались и мы восстановились. Потому что качество сна определяется наличием фаз глубокого сна и парадоксальной фазы сна или фазы быстродвигательных э, глазных реакций. И э, для того, чтобы это оценить, если у вас есть трекеры, естественно, вы знаете и наблюдаете за собой. Но я совместно с моими друзьями, коллегами, эндокринологами разработал специальный тест, который позволяет это проверить. И вот на виртуальном фоне за моей спиной там есть ссылка, и я ее скину еще в чат. Вы можете ее скопировать, и вы можете просто пройти тест, там буквально в пределах 10 вопросов. Отвечая на эти вопросы, вы сможете оценить качество состояния, в котором вы находитесь, да, в результате. То есть, опосредованно вы сможете ответить на вопрос, насколько качественный ваш сон, высыпаетесь ли вы на самом деле. Потому что, еще раз, неважно, сколько вы спали, важно был ли сон качественным, важно восстановились ли ваши эмоциональные, физиологические, гормональные механизмы. И можно сказать, что существует четыре состояния, в которых мы живем. И когда мы живем в этих состояниях, это ну, буквально четыре разных человека. Когда мы хорошо выспались, когда у нас правильное настроение, которое, правильное состояние нервной системы, эмоциональные, да, у нас как бы ну, представьте себе, что мы как смартфон, больше 50 заряда. Вот это режимы, которые я называю режим развития и режим созидания. В этих состояниях мы легко справляемся с какими-то неприятностями, например, кто-то сказал нам что-то неприятное или критиковал нас, мы легче общаемся с другими людьми, даже если это не самое любимое наше занятие, мы легче следуем каким-то идеям про улучшение своего здоровья, у нас больше силы воли, мы можем контролировать свои какие-то разрушительные позывы и мы можем перенастраивать свой мозг. Если мы не высыпаемся. Или если мы э, стрессами и э, эмоциональными переживаниями себя уводим ниже 50%, это условно, это метафорическая такая внутренняя батарейка, да? то мы переходим в режим автопилота. Вы все прекрасно знаете, э, что есть режим вот этот экономии энергии и режим выживания. И когда мы оказываемся в этих режимах, мы уязвимы критики, нам больно общаться, нам не хочется что-то делать, мы делаем только какие-то автоматические простые вещи, мы не способны обучаться и сделать усилия, и попробовать что-то новое, мы трудно сталкиваемся с неопределенностью и так далее, и так далее. В этом тесте вы можете проверить себя и проверить, насколько качественны результаты вашего сна, потому что важно еще раз не то, сколько вы спите и как вам кажется, да? а какие результаты есть у этого процесса. И настроение здоровья в этом смысле – это настроение, которое позволяет вам глубоко и крепко спать, которое позволяет вам получать от сна максимум пользы. Потому что первое, что нарушается из-за эмоциональных переживаний, из-за мыслительной жвачки, страха и других историй, которые мы себе позволяем, первое – это нарушается сон, нарушается засыпание и нарушается и снижается качество сна. И э, если вы сталкиваетесь с какими-то состояниями, с... практика, еще одна, да, которую я хочу вам предложить, упражнение, состоит в том, что никогда не пытайтесь, если у вас есть сильные эмоциональное переживания, никогда не пытайтесь его ослабить. Потому что, помните, амигдала хочет дать вам сигнал. Если вы делаете вид, что переживания нет, то она начинает делать сигнал только сильнее. Простое правило, если у вас есть сильные чувства, эмоциональные переживания, начните его усиливать. Чем оно более болезненное, пугающее, неприятное, тем важнее эта штука. Да, вы начинаете его усиливать и возвращаете его к первоначальному состоянию. Начинаете его усиливать, возвращаете его к первоначальному состоянию. Это ключевая практика работы с эмоциональными состояниями, если вас что-то напугало и вызвало ваше переживание. А, итак. У нас есть история, как вы знаете, что вы здоровы, как вы ощущаете это в своем собственном теле, сделайте почасовой сигнал, попрактикуйте это. Да? Второе, если у вас возникают негативные чувства, а в эти дни я знаю, что у большого количества людей есть переживания какие-то, не пытайтесь их ослабить. Пытаетесь их усилить, вы увидите, что это дает вам контроль. Вы как бы ставите галочки о прочтении этого чувства, этой эмоции, и ваша амигдала начинает успокаиваться, и вы чувствуете себя лучше. Потому что ничто так не разрушает иммунитет, как недосып и эмоциональные переживания, и вот эти вот э, мыслительные истории, которые мы крутим. И тест. Да, если вы в зуме, то в чате у вас ссылка, если вы смотрите где-то еще, то это вот э, ссылка go-maxkotkov.ru/slip. там э, бесплатный тест, вы можете его пройти и проверить качество собственного состояния, э, насколько вы высыпаетесь, насколько вы можете положиться на свой организм. Я вижу, что уже 19.59 и Елена э, вернулась в видеорежим, поэтому, э, в общих чертах мы живем внутри своего мозга. Мозг является частью суперсистемы регуляции организма. От того, как мы настроены, в каком мы состоянии, зависит наше здоровье. Помните про шизофреников, которые могут обходиться без инсулина в другой своей субличности. Настолько мы можем изменять качество собственных физических состояний. И очень важная часть состоит в том, что нам нужно научиться настраивать свой мозг, делать то, что нам надо. Потому что мы часто планируем, что мы, если я столкнусь с проблемами, то я расстроюсь. На самом деле нам нужно планировать, если я столкнусь с какими-то задачами со здоровьем, то наоборот, я соберусь, потому что в трудные времена нам нужно больше внимания, больше мотивации. Помните о том, что любители напрягаются, профессионалы расслабляются. Я вас приглашаю быть профессионалом жизни и профессионалами здоровья. Лена, скажите, как мы э, двигаемся дальше, как, как построено здесь? Да. Сейчас хотелось бы, чтобы участники, которые присутствуют в эфире, задали вам свои вопросы. И вот я вижу, что бежит чат, и интересно было узнать, что пишут. Благодаря. Спасибо. Да, серьезно, спасибо. задумались о сне полезен для меня. Угу. Максима заодно благодарят. Максим, это наша техническая поддержка да, тоже замечательная. Да. да, сон в эти дни значительно нарушен. Максима, скажите, пожалуйста. А, Максима, и Максим. Заодно похвалила и нашего Максима. Пусть тоже будет приятно. Максим, скажите, а что значит усилить переживание? Какие такие вот установки мыслительные дать себе нужно, чтобы понять, что ты усилил, и они прямо выгорели бы а, Смотрите, тут даже не столько выгорание вопрос, да? но просто если, например, я чувствую тревогу, интуитивно я всегда пытаюсь снизить ее уровень, я пытаюсь чувствовать себя комфортней и понизить интенсивность этого переживания. Если я как бы ей поддамся, вот, наверное, поддамся – это забавное слово а, в данном случае, да? если я спрошу себя, а что если я ей поддамся? И нам обычно это страшно сделать, но если даже сделать это чуть-чуть, то получается очень забавная штука, начинает устанавливаться связь между вот этой эмоциональной частью мозга, амигдалой и нашим сознанием, мы как бы даем сигнал, что мы внимательно тебя слушаем. А ей только этого и надо. Ей надо вот как в WhatsApp, чтобы эти две галочки стали синими. Она, ей надо, чтобы она получила сообщение, что твое сообщение прочитано. И мы видим, что если сделать это какое-то количество раз, то просто она перестает воспроизводить это чувство настолько ярко. Тут надо помнить, что чувство и эмоции очень сильно связаны с гормонами и физиологией. Это значит что у них есть инертность, да, то есть они не могут исчезнуть в одночасье. То есть даже когда я перестал сталкиваться с тем-то, что меня пугало, тело еще некоторое время, в нем гуляют все гормоны стресса, все эти ощущения, они как бы гаснут очень постепенно, но нам нужно вот э, научиться я поддался, поддался, поддался, поддался, я хочу, чтобы оно было сильнее. И через некоторое время мы видим, что оно начинает опадать, оседать, как бы сдуваться, как вот, ну, большой воздушный шар после полета. Угу. Это как вынесенное ветром, я подумаю об этом 5 минут, или я подумаю об этом завтра, или это что-то другое? А, тут, тут скорее чуть-чуть скорее, скорее другое. Да? Это, это все-таки я подумаю об этом, потому что большую часть времени интуитивно мы пытаемся подумать об этом завтра. А здесь нужно именно, я подумаю об этом именно сейчас, и ну, скорее вопрос такой, насколько быстро и классно я могу пережить это чувство и во всей его полноте. Вы знаете, реально ищу для себя ответ на вопрос. А, например, работы нет, и зарплаты не будет. Да. Счета за квартиру приходят, mm -hmm. счета там как текущие, за остальные какие-то платежи приходят. А люди должны как-то об этом переживать, с какой мыслью они должны ложиться, если эти счета лежат, и они прекрасно понимают, что ну вот ситуация такая, насколько хватит финансовых запасов, неизвестно. И ситуация, как сложится, неизвестна. Mm -hmm. Я привожу пример, который, ну вот он на поверхности. Да, он на поверхности. Я буквально недавно про это общался со своим клубом, и э, у меня здесь есть такое видение. Под это нужно выделить э, время, например, час-полтора-два часа в день, да, если мы оказались в такой сложной ситуации, во время которого мы разрешаем себе беспокоиться, думать об этом, но очень важно думать об этом продуктивно. Нужно садиться и писать любые идеи, где я могу взять деньги, как я могу снизить эти расходы и так далее. Сначала будет просто бред, потом будет какой-то фантастический бред, потом начинают приходить идеи получше. И я всех призываю обращаться за помощью. Я буквально вот просто, вот это предложение, обращайтесь за помощью к друзьям, знакомым, звоните, потому что это кому-то даст возможность нас поддержать. Мне буквально через 5 минут после того эфира написала женщина, она говорит, спасибо огромное, я не решалась. И тут я написала своей подруге, у которой пустует дача. И она разрешила мне туда на полгода переехать, и мне не придется сейчас снимать квартиру, которую я снимала задорого, а у меня больше не было денег. Да? ну, <смех> в какой-то ситуации мы можем попросить помощи и договориться с тем, кто нам там сдает, например, ее в аренду. Ну, в общем, нам нужно просить о помощи, потому что для меня большим вдохновением была история, когда а, в Америке же была идея развала Советского Союза, да, в Холодную войну, и там вот в бжезинский он строил всю эту историю. И они очень надеялись, что когда развалится вся инфраструктура, у нас будет очень высокая смертность именно из-за экономического коллапса которой не последовало. Ее не последовало именно потому, что в нашем обществе были очень сильны взаимопомощь. Люди делились едой и оказывали друг другу помощь. И Я предлагаю ну, вот, этот рецепт сейчас использовать, потому что это то, что нам абсолютно необходимо. Они не спрогнозировали этого, потому что у них ну, по-другому построена культура. Мы, естественно, двигались туда, uh -huh. но все-таки у нас есть некие идеи о взаимопомощи. Спасибо, Максим. Спасибо огромное. До встречи на различных форумах, платформах интернета. Пусть будет больше поводов говорить о настроении и здоровье. Спасибо огромное. Спасибо, Лена, Спасибо, Максим. Спасибо всем участникам и спасибо организаторам. Всем нам здоровья, счастья и выйти максимально счастливыми и здоровыми из этого периода нашей истории. Счастливо. Спасибо. спасибо.